Привет. Нет. Мы встречались в Москве. Агнесса Армейная. На умоскоурбантор. А, да. Здрасте. Если нужна помощь, можем с вами походить, показать места. Да. Да, замечательно. Чем ты занимаешься? Э -э, архитектор по специальности, сейчас работаю в администрации города. В основном э -э, административный округ Кентрон, то есть центр. То есть ты работаешь в администрации центрального округа и в. ты архитектор, да. потрясающий. Ты не боишься, что тебя уволят после того, что ты связалась с нами? Нет, честно говоря, потому что наш новый мэр старается следить за тенденциями новыми урбанистики и старается, чтобы людям было удобно. И Реван был городом деревней. И тут не жили армяне. Они сюда приезжали продавать. Ну, их было меньше, чем других. И после, когда вот, когда стала Армения Советской Республикой, сюда послали архитектора, который учился в Петербурге, в архитектурном институте Александра Каманяна. Чтобы он создал город отметим что территория на которой расположен город илеван в разные периоды времени находилась в составе таких государств как урарту Сасанидов, арабского халифата саджидов шагадидов сельджуков эльдигезидов эльханидов тимуридов Гора гаюлу ах Сифиридов, сифивидов Афшаридов, Каджаров. В средневековых исторических источниках название города дается как Риван и Ереван. Согласно переписи 1913 года, 87% населения Еревана составляли азербайджанцы. Азербайджанский город Ириван и его окрестности были переданы армянам для создания своего государства на основе решения Национального совета АДР от 29 мая 1918 года. При этом там жестко оговаривалось, что армяне снимают все территориальные претензии ко всем государствам региона, в том числе претензии на Карабах. Но армяне не выполнили это требование.